Можно ли все-таки избежать негативных последствий при прохождении обучения и прохождении практик, обрядов или хотя бы облегчить обратку? В случае, если вы становитесь на путь доброты, в случае, если вы становитесь на путь человека, который служит добрым богам, в случае, если вы хотите, чтобы не было никогда обраток, выполняйте вот такую практику. Складывайте каждый день ручки, вот так, как я показываю, и произносите себе слова. Я добрый-добрый человек, я служу доброму-доброму Богу, я добрый-добрый человек. Делайте это утром и вечером, тогда никаких обраток в вашей жизни ни от каких практик не будет никогда.